Всем привет, и прежде чем я начну, хотел бы сказать, что завтра у нас на канале стартует розыгрыш 5000 монет, а также 60 дней премиум аккаунта. Следите за новостями. Я решил выпустить общее видео по подразделению Рейд, со всеми впечатлениями об оперативниках, если вы смотрите видео на момент их доступности в магазине за монеты, то надеюсь немного помогу вам выключить ваш выбор. Для справки, отряд «Рейд» был создан в 1985 году, имеет общую численность около 450 человек и является элитным тактическим подразделением французской национальной полиции. Шифроваться как «поиск», «содействие», «вмешательство» и «разубеждение». Основное идеологическое отличие «Рейд» от того же «Жижин» — это стремление переубедить агрессора сохранить все цели в живых и разрешить конфликт бескровно. Каливре подразделения приставное четырьмя оперативниками и помимо шикарного вида они обладают кучей интересных фич, заставляющих нас хотеть ими поиграть. Начнем по порядку, а если точнее по моему сугубо личному личному рейтингу хотения. Штурмвик Авангард. На данный момент самый необычный штурмвик фановый оперативник в плане вооружения, которого я ждал ну полгода точно. Обладает российским вооружением ВЕПР-12 и способностью наложить на себя щит по типу алмаза. По дому мы встречали у Микола, но есть разительная разница в пользу Авангарда. Комфорт. Дальность стрельбы в сравнении с Миколой. Скорострельность и урон говорят в пользу штурмовика. Он не является какой-то имбой, скажу сразу, но точно дарит фановый геймплей. Минуса можно отнести нашу дальность стрельбы, она не очень большая, а точнее просто ужасная в сравнении с другими штурмовиками. Тут уже область применения данного штурмовика. И такие режимы как столкновение и как мне кажется ПВЕ нам уже менее комфортны, ведь там много стрельбы происходит на большой дистанции. А нам для результативности стрельбы требуется сократить эту самую дистанцию, что не всегда бывает легко сделать. Но когда мы ее сокращаем, мы становимся просто очень опасными, ведь мы стреляем дробью, что позволяет нам вести огонь при выходе 1-2, если противники стоят рядом, конечно, то мы фактически за один выстрел можем валить двоих. А при удачном уничтожении под обилкой одного из противников на нас падает еще и щит, прочностью 40 единиц, что повышает наши шансы на выживание. А также под этой обилкой мы возвращаем противнику 20% урона, который наносит нам из стрелкового оружия. Действие способности всего 10 секунд, а счета 15, и для пвп это немало. Также на нас вешается эффект метка, что позволяет всем нас видеть и надо четко понимать, что если юзать находясь в засаде, ожидая противника, то это лучше не делать, вы спалите свою позицию. Но фишка с лейкошетом 20% по-любому иногда спасет вашу жизнь и отберет ее у противника, ведь имея мало хп можно просто умереть стреляя по авангарду, так что в любой непонятной ситуации юзайте обилку. А если вы видите авангарды под обилкой, то стоит два раза подумать, стоит ли в него стрелять или нет. Особенно если вы снайпер. И напоследок, чем же еще приглянулся мне этот штурмвик? Он обладает слезоточивой гранатой, которая не только наносит урон газом, но и оглушает на одну секунду. Вот такой вот двойной эффект. А вы в свою очередь имеете иммунитет к оглушению, что позволяет нам не бояться вражеской грены и обилки бурбона, ну естественно и своей грены тоже. Согласитесь, классно, но вот стратегия кинуть под себя флешку имеет недостаток, мы не иммунны к газу и будем получать такой же урон, как и противник, но иногда оно того стоит. Идеально для нас бой во взломе, где в основном бои идут на коротких дистанциях, а также ранговые бои, в которых нас также вынуждают биться за базы на небольших дистанциях. Если не нагиб, то фана данный оперативник точно принесет много. Как, впрочем, и разочарование, если вам такой геймплей не зайдет. Поэтому стоит задуматься перед покупкой. Если оперативник Микола вам понравился, то этот оперативник стопудово вас не разочарует. Хотя для меня Микола хуже авангарда. На втором месте для меня это Бастион. Его судя по опросам хочет большинство людей, ведь чит это новый геймплей. За счетом можно спрятаться как самому, так и спрятать союзника, наложив на тех кто стоит сзади эффект боевой дух со снижением урона на 30%. Хотел бы сказать сразу, щитовик не имба, нанесение урона не совсем его фишка, да и сам щит уязвим к ракетам, гранатам, которые хоть и не наносят полный урон, но очень больно от них прилетает. Нет у нас иммунки от газа и щит спасает только стрелкового оружия. Но если у вас нет против бастиона спецсредств, то я вам искренне сочувствую и советую покрыть свой стул антиперегарным покрытием. Ведь если он будет вас давить и у вас нет возможности обойти его сбоку или со спины, то бить ее будет ой как непросто. Плюс у него в прокачке есть особая черта, благодаря которой по конечностям проходит сниженный урон и если вы увидите часть руки или ноги, то много урона вы не нанесете. Туда же в копилку падает снижение действия негативных эффектов на 50%. Быстрое восстановление стамины при третьем положении щита, когда мы не стреляем, но максимально защищены. Так что стамина у нас вылетает не так быстро, и этот оперативник неплохо играется с аптечки, в отличие от большинства в ПВП. Как вы поняли, он не зря так назван. Это мини-подвижная крепость. Его фишка это выживание, подавление направления, наложение защиты и впитывание урона от игроков или ботов. А вот с нанесением урона не все так радужно, и зависит от того, в каком положении вы носите щит. Кстати, щит на спине по умолчанию также вас защищает, если стреляет вас в спину. А при реанимации союзника щит прикрывает вас спереди. Так вот, наше оружие это Glock 18 s с автоматическим огнем. Любителям играть на деде будет очень привычно. Мы хороши вблизи и просто ужасно на дистанции пистолет косой и некомфортный при стрельбе по удаленным целям. Да, конечно. Если спрятать щит за спиной и идти в открытую, то дальность стрельбы и точность будут гораздо выше, но и вы становитесь более уязвимыми. Чаще всего вы будете играть в положении щита 2, когда вы прикрыты щитом и пистолет выглядывает справа. В таком положении результативно стрелять можно только на очень близкой дистанции. Как и авангард, мы оперативник ближнего боя и вынуждены сокращать дистанцию. Неумолимо, беспощадно и безостаночно. Шаг за шагом мы, как неотвратимая смерть, движемся в сторону противника, а если бастион зажат в угол и у вас нет спецсредств против него, просто поставьте табличку злая собака и обойдите его стороны, потому что выкурить его оттуда будет очень непросто. Как для меня он больше пвп направленный, но в PvE он будет также неплох, особенно на новой карте, если вы не гоните за уроном, а он явно не про урон и вам нравится действовать тактически, прикрывая союзников и агреботов в положении щита номер 3, то бастион принесет вам удовольствие от игры. Помните, он больше про защиту, чем про урон. Это специфический оперативник. И не лучшее сочетание, если он играет в паре с авангардом. Ведь в медик тоже ближники, соответственно у нас ближний авангард, ближний бастион, ближний медик, и бедный снайпер будет вынужден отстреливать ботов на большой дистанции. К бастиону стоит привыкнуть и будьте осторожны и не воюйте с ним в лобовом столкновении, потому что ближняя дистанция это его дистанция и если он к вам подошел, скорее всего вы ляжете. Осталось двое, пвп велюр и скорее всего пве снайпер, хотя это не точно и любители поиграть им в пвп естественно найдутся, но все же он не лучший снайпер, как по мне просто шикарен во фронте. Так вот, третье в моем рейтинге стоит все таки велюр. Со страшной циркуляркой в виде p 90 который хоть и имеет малоразовый урон, но слегка компенсирует его своей скорострельностью. Для ПВ это не лучший медик, так как отказ способности долгий и хоть у нас 50 патронов, которые позволяют неплохо стрелять зажимом, но наличие всего трех магазинов портит всю картину. Этот медик должен носить с собой личный ящик с патронами, так как патроны будут кончаться очень и очень быстро и вы будете постоянно бегать к ящикам. Велюр идеально подходит для новых ранговых боев, где его способность заплатка раскрывается в полной мере. Все дело в том, что в новых ранговых боях броня не восстанавливается. А Велюр единственный медик, который может ее восстановить как себе, так и союзнику. Для этого он бросает аптечку по типу Шаца, но она бросается недалеко на жалкие 6 метров, но все-таки позволяет ее скинуть со второго этажа вниз. Подобрав аптечку, вы восстанавливаете себе 40 хп и 20 брони. А если у вас полное здоровье и броня, то можно дополнительно получить еще одну плашку на 20 брони. Свету в каждом новом раунде при старте сразу кидать аптечку и поднимать ее самому или давать ее союзнику, соответственно повысив шансы на выживание одного из оперативников. А при долгом ожидании велюр может всем раздать по плюс 20 брони, что повышает шансы на выживание. Из таких аптечек можно кинуть максимум 2 штуки, с временем жизни аптечки 1 минута. Но не забываем, что ее надо подобрать, а не просто наступить, как ушаться. Наше спецсредство это дымы, и в отличие от большинства мы можем ими стрелять на большое расстояние что дает нам больше вариативности в использовании. Но как минус навесом кинуть уже не получится, только прямой прострел на дальность. А также мы имеем сниженный урон по конечностям и 50% скидку от действия оглушения и замедления. Как по мне, любители медов пвп останутся очень довольны и не разочаруются. Если бы не считаю поддержку, то я велюра поставил бы точно на второе место, но к сожалению любители пве немножко расстроят, потому что этот медик все таки немного не про вас. И напоследок снайпер Вагабонд. Хоть я и говорил про то, что это больше ПВЕ снайпер, так как разовый урон у него небольшой, но хотелось бы рассказать про его применение в ПВП, а особенно во фронте. Главная фишка Вагабонда, которая позволяет, или точнее, которая прямо-таки тянет использовать ее в ПВП, это наша способность фрагментированные патроны. время действия способности мы, попадая по противнику, наносим еще урон двум противникам, находящимся в радиусе 15 метров от цели попадания, в размере 100% но не более чем двум вражеским целям. То есть стоит снайпер и стреляет вас, а рядом сидят его союзники, медик и штурмовик. А вы попали снайпер в голову, руку, ногу и так далее, и такой же урон проходит по их медику или штурмовику, в общем, кто сидит в радиусе 15 метров. Но стоит помнить, что при таком попадании множитель урона по голове не считается, поэтому при попадании в голову противнику по союзникам проходит чуть меньше урон. По факту, стреляя в одного, можно сразу завалить троих одним выстрелом, если, конечно, у них будет мало хп, в новых рангах, где с броней хп не все так просто, а также требуются захваточки, что вынуждает противника кучковаться, как и в режиме взлома, наблюдается массовые скопления на одном квадратном месте, что позволяет вам наносить ауэшный урон. Но не всегда противники будут ходить и стоять толпой, а видя против себя команде противника Вагобонда, тем более будет стараться держаться на дистанции друг от друга. А без массового скопления и отстрела под обилкой этот снайпер из себя фактически ничего не представляет. А вот в ПВЕ, где боты ходят кучками, он будет очень хорошо выносить, как и в режиме фронт, где ботов тоже немало. А если вспомнить про живых игроков, которые стараются захватывать базы в этом режиме, то вообще будет Вагобонду счастье. Мало того, что противник кучкуется при захвате, так еще и боты, которые будут к ним подходить, послужат вашим целям. Подошел бот к противнику, выстреляете и осколки от пули валят ваших противников, сидящих за укрытием и не ждущих от вас такой подлянки. Ну если раньше во фронте у меня любимчик снайпера это была тень, то имея вагабонда он будет для меня лучше, ну или как минимум они будут стоять на одной ступени. У нас также есть дрон последнего шанса, который при использовании ищет цель в радиусе 30 метров и Надя подъезжает не близко и оглушает ее на одну секунду раз в три секунды. Имеет прочность 90 и самый главный недостаток это то, что дрон дается всего один на весь бой. Не на раунд, а именно на бой. Его надо использовать только в крайний момент, ведь уничтожив вашего дрона обратно вы его уже не сможете восстановить. Но ну, только если в ранговых боях один раз можно это сделать. Если он не нашел цель, он к вам вернется и вы его сможете подобрать. Ну а также вы можете подобрать его, если сами к нему подойдете. Также мы обладаем 50% скидкой к оглушению и замедлению и снижению урона по конечностям, как и большинство французов. Пока все это говорил, я пришел к выводу, что снайпер скорее всего универсален, но лучшем его в ПП все же не назвать. Надеюсь, данное видео было вам полезно, вы смогли определиться, какого оперативника себе купить. Ну а с вами был Нигилятор, пока-пока, увидимся на полях сражения.